На телеканале УТР Новости в студии Анна Касмина. Здравствуйте. Кабинет министров взялся за выполнение социальных инициатив президента Виктора Януковича. Одним из важных аспектов их реализации является обеспечение справедливых цен на лекарства для украинцев. В связи с этим премьер-министр Николай Азаров заявил, что стоимость лекарств для украинцев должна быть уменьшена от 20 до 50%. Снизить цены, по словам главы правительства, возможно через внедрение европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств, а также введение референтных цен на медикаменты. По мнению Николая Азарова, удешевление медпрепаратов способствует возрождение отечественной фармацевтики, а также реорганизация работы дистрибьюторов и аптек. Фармацевтические компании наши лекарни... Крупные фармацевтические компании опутали наши больницы, поликлиники сетевым маркетингом. Пациентам навязывают дорогие импортные препараты, у которых в действительности существуют дешевые отечественные аналоги. Следовательно, необходимо ввести такие регламенты лечения, которые обяжут врачей к адекватным назначениям и к объективному информированию пациентов о возможном выборе лекарств на сегодняшний день на территории украины 112 сегодня в украине работает 112 современных фармацевтических предприятий качество продукции которых отвечает международным стандартам качества за 2011 год была продано 1 миллиард упаковок мы имеем 22 тысячи аптек надо сказать что объем фармацевтического рынка составил в прошлом году почти 270 миллионов евро однако к большому сожалению мы должны констатировать что упаковки отечественного производства в 2011 году если брать средневзвешенную Стоимость составляли восемь с половиной гривен, а иностранного производства тридцать с половиной гривен. И не всегда такая высокая стоимость соответствует действительным затратам производителя. Еще одним пунктом реализации социальных инициатив станет упрощение процесса выплат вкладчикам Сбербанка СССР. премьер министр Николай Азаров отметил, что механизм должен учитывать преклонный возраст вкладчиков, а потому быть понятным для них и занимать минимум времени. В связи с этим пример поручил Министерству финансов совместно с политики и Нацбанком в течение недели откорректировать механизмы выплаты компенсации по вкладам. Максимально упростить получение компенсации нашими гражданами, осуществлять выплаты без очередей и массы справок – это мое категорическое требование к механизму компенсационных выплат. В первую очередь, компенсацию получат люди пожилого возраста. Необходимо позаботиться, чтобы механизм был простым и понятным для них, и занимал минимум времени. Укрзалезница начнет работу над проектом метрополитена в Донецке. Об этом президенту Украины Виктору Януковичу доложил министр инфраструктуры Борис Колесников. По словам Колесникова, в будущем аналогичные проекты планируются реализовать для Днепропетровска и Харькова. Также глава государства обсудил с вице-премьер-министром планы развития автомобильных дорог на территории нашей страны. В частности, речь шла о строительстве новых автодорог продолжении основного маршрута от западной до восточной границы Украины. Не о строительстве новых автомобильных дорог. В основного маршрута западная граница, восточная граница нашей страны. И второе, это мы создали в Министерстве инфраструктуры департамент наземных метрополитенов. И Укрзелезнеза приступает к проектированию Донецкого метрополитена, который будет построен открытым способом. А также проектирование развития Днепропетровского и Харьковского метрополитена. В преддверии Евро-2012 изменения представила Служба безопасности Украины. В СБУ презентовали штаб, который должен обеспечить международное взаимодействие и координацию мер безопасности во время проведения финала чемпионата. Штаб, который будет обеспечить порядок во время Евро-2012, представила Служба безопасности Украины. Руководство организации уверяет, во время футбольного чемпионата в Украине будет совершенно безопасно и спокойно. Степень угрозы минимален. Мы начали подготовку не сегодня и не вчера. К мероприятию готовимся и собственными силами, и совместно с иностранными партнерами. Штаб состоит из постоянно действующей групп административной, аналитической, экспертной и группы оперативного реагирования. Аналогичные подразделения действуют в Варшаве. В этом помещении будут работать, мы рассчитываем, до 45 представителей отечественных субъектов борьбы с терроризмом. Также дали согласие представители 19 специальных служб и правоохранительных органов не только европейских стран, но и всего мира. Это эксперты, у которых есть большой опыт противодействия терроризма. О результатах деятельности специалистов организации обещают рассказать уже после чемпионата Евро-2012. Юлия Война, Наталья Каработ, Игорь Каркадым. Новости УТР. В Украине начался сбор средств на закупку инсулиновых помп для детей. Мероприятие проходит в рамках всеукраинской благотворительной акции «От сердца к сердцу». Одновременно со сбором средств стоится традиционный благотворительный аукцион. В этот раз главным лотом станет уникальная бас-гитара, сделанная вручную. В столице презентовали бас-гитару, сделанную в известной польской музыкальной мастерской. С 17 апреля по 17 мая в рамках всеукраинской акции от сердца к сердцу состоится сбор средств для помощи деткам больным сахарным диабетом. Стартовая цена одна гривна, аукцион. Стартовая цена 1 гривна, поскольку это благотворительный аукцион. Гитара ручной работы. Фирма гарантирует покупателю, который приобретет ее обслуживание. Конструкция гитары, ее дизайн и форма являются неповторимыми и разработаны известными мастерами и художниками. Конфигурация электроники и механизмы гитары по желанию владельца всегда можно усовершенствовать или изменить. Музыкальный инструмент представил польский бас-гитарист Бортозево Цеховски. Свой путь музыканта он начал в 12 лет. По его словам, такой инструмент – мечта каждого музыканта. This is a, a first Это первоклассное произведение искусства. Здесь использовано лучшее дерево, лучшие материалы. Все соответствует лучшим образцам музыкальных инструментов. Я собираюсь сыграть на этой бас-гитаре несколько композиций, а также использую другой инструмент. Анна Костюченко, Юлия Война, Максима Остапенко, Игорь Каркадым, Новости УТР. Один из самых амбициозных национальных проектов о современнивании среднего образования подводит итоги пилотного тестирования школ на готовность к такого рода новациям. В проекте привлечения школ к высоким технологиям приняли участие полтысячи общеобразовательных учреждений всех регионов страны. В 500 украинских школах третья четверть оказалась нетрадиционной. Дисциплины учили не по привычному сценарию – учебник, тетрадь, доска, а по-новому. Материал, в отобранных для эксперимента школах, преподавали с помощью ноутбуков и смарт-досок. Информация визуализировалась на интерактивных экранах. Детям такие уроки пришлись по душе, отмечают педагоги. В отличие от обычных учебников, компьютер позволяет школьникам находить больше информации, выходящей за рамки школьной программы. Очень интересно ученикам. Они сами находят информацию в интернете, сами ее готовят. Ведь когда есть интерес, есть и желание учиться. Сейчас у всех любимый предмет тот, где используют интерактивные технологии. Эксперты экономического роста убеждены, именно школьник с ноутбуком за несколько лет обеспечит Украине экономический прорыв. Свободный доступ к всемирной паутине позволит ученикам расширить знания по предметам в школе. Опыт Португалии, например, показал, успеваемость учащихся по точным наукам выросла на 70% после введения новаций в образовательный процесс. Мы раздали компьютеры детям с мыслью, что они должны двигаться вперед, исследовать и открывать мир. Это стало открытием наций. Все общество стало вовлеченным в этот процесс. К обучению приобщились не только дети, но и родители, учителя, муниципалитеты. Такого рода проекты меняют весь ландшафт образования. Для экономики нужны именно такие ученики, которые смогут стать предпринимателями, которые смогут критически мыслить, чтобы создать рабочее место, а не просто занять рабочее место. Они должны быть не только потребителями информации, они должны быть создателями информации. Именно такова роль технологий в школьных классах. Проблема, с которой сталкивались некоторые школы в ходе эксперимента, недостаточный уровень владения компьютерными технологиями учителей. Для повышения уровня знаний в Академии педагогики разрабатывает методику работы учителей в интерактивных классах. Учителей на владеют на явном школе и КТ Часто из-за недостатка знаний учителей, интерактивные доски, хоть и есть в классах, не используются по назначению. Педагоги не знают ее функций. Также с компьютерами необходимо разработать методику для учителей. Украины готовить... Образование в Украине должно готовить к жизни человека, способного ориентироваться в глобализационном пространстве, умеющего использовать информационные технологии. Повышать уровень знаний учителей и совершенствовать компьютерное оснащение школ руководители нас проекта будут до начала нового учебного года. В сентября к проекту присоединится еще полторы тысячи украинских школ, и он заработает в полную силу. Правда, пока это касается только седьмых классов. Впоследствии к открытому миру присоединятся и остальные. Планируется, что интерактивные уроки будут начинаться с пятого класса. Произойдет это в ближайшие четыре года, когда государство обеспечит все школы интернетом, а учеников и учителей – ноутбуками. Программу частично профинансирует государство, частично бизнес и международная организация, предоставляющая гранты на образование. Юлия Война, Надежда Дворенчук, Евгений Степанов, Новости УТР. На этом у меня все. Хороших вам новостей и до встречи на телеканале УТР.